Всем здарова, дамы и господа, с вами все так же я, Авули. И сегодня мы займемся спидраном при сосед, два дема, которые только что вышло. Да, она буквально только вышла, и мы ее уже проспидранили за 6 минут. Наверное, можно было бы сделать более хороший результат. Да, наверное, да. Там были моменты, где я ступлю, это будет в дальнейшем. Там придется сесть, будет стоять. Очень сильно помешает мне. Но пока что мы делаем изначально, это как обучение идет. Обучение различным новым фишкам, которые будут в Хелло 2 полной части, ну и так далее. Соответственно, ну, обучение про спидранницы здесь очень быстро, 35 секунд, и считайте, обучение мы прошли. Здесь я опять затуплю, у нас ворота надо поднять рычажком, ну и сейчас будем выполнять одни из простейших действий. Ну, такие действия, как забрать лопаты и бежание за буквы дочери Седа, именно май. Кстати, по поводу бега здесь очень странно, я до конца не разобрался, как здесь быстрее будет прыгать или просто бегать, поэтому я использую и прыжки, и бег. Ну, вроде бы бег а, обычно, когда в горку он быстрее, когда с горки он быстрее прыгать тоже будет. Соответственно... Если вы еще не проходили данную игру, то для вас туториал. Кстати, игра полностью бесплатная, можете скачивать ее на платформе Steam. Ссылка на скачивание будет все в описании. Сейчас мы занимаемся тем, что мы раскапываем куклу дочери. Одна из важнейших частей и деталей, которые мне понравились, это вот эти летающие предметы. Очень круто все сделано и реализовано. Что мне не понравилось в демочке то, что локация достаточно маленькая. Мы не можем из нее выйти. Ну, в целом, как для демки пойдет. А, миссию с котом, то есть, и типа забрать картинки, это не обязательно мы можем не выполнять. Здесь я у соседа, что, кстати, вот это вот мне немного помешало. Но с другой стороны, мы быстро забираем этот ключ и можем выходить сюда. Да. Соответственно, вот у нас есть ключ, и считайте, уже фактически Ну гайческий ключ, вы понимаете. Фактически первое вот это вот начало положено Осталось сделать пару легких вещей То есть сама демочка проходится очень быстро Ну, вы сами понимаете по данному видеоролику Что она проспидранивается прям, ну, за 5 секунд Первое действие, которое мы делаем Это забираем куклу дочери Второе действие, мы забираем куклу сына соседа И третье, самое простое, это забирать самого соседа Ну, куклу соседа, имеется в виду вы понимаете И забрать первого ключа Заодно я решил поделать здесь Задание с картинами, а именно то, что повернуть все картины, всего 5 картин, все их местоположения вы увидите в данном видеоролике. Ну и, соответственно, если вы хотите увидеть своих друзей с спидраном, то можете просто смотреть данный видеоролик, у вас все получится. Мы бежим, просто поворачиваем все картинки, и, соответственно, у нас открывается дверь. Ну, по звукам, я думаю, вы услышали. Установка трех фигур, соответственно, в таком порядке, у нас открывается первый ключик, мы его получаем и сразу открываем зам замочек, да. Теперь мы с вами идем непосредственно за вторым ключом, который мы открыли благодаря поворачиванию картины, если можно так выразиться. Теперь здесь будет момент, где я немного ошибусь, забираем руку робота и смотрим наверх. Вот здесь, если вы не знаете, сверху написаны цифры, здесь вот лежат, висят цвета. Соответственно, по ним мы открываем, здесь я с первого раза немного ошибся, ну, потому что спешил. Если вы будете проходить, не спешите, просто спокойненько откройте лучше этот э, сейфик, заберите Непосредственно ножницы Ну и получите свой третий ключ Соответственно, бежим Побегаем из дома, чтобы сосед нас не поймал В любом случае, даже если он медленный, то Ну, не хотелось бы, чтобы он нас свою в целом Окей, у нас уже есть три ключа Один мы открыли, два еще у нас в инвентаре. Теперь нам нужно будет э, сделать немного другие действия Нам нужно будет сейчас ставить руку робота а, в соседии, в комнате, это очень сильно мне мешает, по крайней мере, я не знаю, как другим игрокам, но я пока за это время решил покормить котика, потому что, почему бы и нет, Карту я не стал забирать, потому что, ну, это дополнительный квест, который вы можете проходить, который можете не проходить, это все на ваше усмотрение, и открыл, соответственно, три замка, остался у вас замок, ну, и для открытия его нужно просто вставить руку в робота и поставить его на правильное место. Он, кстати, может не открыться с первого раза, может ошибиться и так далее. Соответственно, ну, в этом проблем нет, просто поворачивайте, как у меня на видеоролике, и все будет ток. В первом разе, кстати, я тоже опять ошибся, его руку надо поднять наверх. Здесь я вообще не знаю, зачем я подергал. Просто так трачу драгоценное время, но все же. Поворачиваем руку наверх. Сейчас пробежит сюда сосед. Ну и, так как это демочка, запрыгнув просто на шкаф, все будет хорошо. Кстати, при соседе за мой Вот этот вот. Замочек, который мы делали, он ä, забагался. Мне пришлось его поворачивать снова. Ну и еще один баг, это пропажа ключей. Ножниц, ножниц, прошу прощения. Пропажа ножниц из-под ног соседа. Ну и мы, соответственно, просто ждем, когда он выйдет отсюда, из дома. Мы спускаемся вниз, выбегаем из дома. Он бежит за нами, соответственно. Немного багается, и мы его выманем, выманем, выманем, из дома. Делаем такой круг, и в целом он теряется. Интеллект тут еще не очень хороший. Так. Соответственно, вышел из дома. Этого времени нам хватает. На то, чтобы поставить правильно руку. И забрать заново э, наш э, включатель. Рычажок. Ну, можно рычажок сказать, да. Идем, соответственно, к медведю. И забираем у вас ключ. Все, считайте, демо-версия pre 2 у вас уже пройдена. Сейчас мы, я хочу его уметь еще раз из комнаты, чтобы он нас не поймал на всякий случай. Оббегаем полностью домик, оббегаем полностью домик. Он, соответственно, уже не в комнате. Мы откроем просто дверь и сбегаем в подвал. Все, игра пройдена.